Вот, ребят, сегодня очередной раз с ЖИКом испытываем прошивку новую я подготовил который вот эти пхх там все отключены как вы хотели ну частично и плюс еще запрос момента на малых нажатиях педальки э, ну точнее не на малых нажатиях там есть такие понятия как осцилляция э, колебания педали малое среднее и большое колебание именно независимо от того где находится педаль то есть нажата она в каком-то положении и вы как бы двигаете туда-сюда э, снизил э, запрос вот этого не запрос момента а рост момента на малых как раз нажатиях и малых оборотах то что вот как раз хотели чтобы вот эти не тычки а как бы рост момента был маленький низкий точнее скорость увеличения точнее вот. э, так чтобы можно было по дворам там передвигаться не только по дворам а, ну, и даже и на ходу, когда вы отпускаете газ и немножко нажимаете, чтобы не было вот этого пинка, который ну, происходил до этого. Сейчас вот испытали, постояли в пробках, с кондиционером едем. У нас сегодня как бы тоже жарко. 24 градуса, по-моему, обещали. Вчера вообще у нас было чуть ли не 28. Едем с кондеем, ехали в пробках, никаких тычков, ничего не было. Кондея работает ровно. Не знаю, там некоторые люди писали, что кондеи типа, раньше там тысяча оборотов на Кондее была, а теперь там роста этого нету. Ну, в принципе, я там ничего особо не трогал по Канди. И на 1.8 модели нету вообще прибавки оборотов. На 1.6 есть она. Там просто прибавляется тупо обороты, и все. Здесь же калибровка трехмерная, это компенсация потерь механических на, при работе кондиционера при разном давлении, разных оборотах. но не знаю, отключали-включали контейнер ничего не меняется, никаких вибраций вообще ничего не было бы. Даже не чувствуется, как он включается, в принципе. То есть, какие-то, как-то компенсируется вот это включение муфты, чуть-чуть может обороты там какие-то там не знаю, ну 50 там, наверное, прибавлялось что-то Визу, такое, но так даже не и не слышно даже, да и потом опять же холостом падало холостой сейчас у меня как стандартный как, э, не как раньше я делал 800 оборотов я сделал 750 так, чтобы как бы и палева не было перед и э, в принципе после того, как изменили э, угол фазорегулятора на холостом ходу, мотор более чем ровно стал работать, намного ровнее, чем было. Вибрации меньше гораздо. Ну да, их практически нету, и не слышно в салоне, что вообще мотор запущен. Он как бы ровненько, четко работает. С кондеем я тоже никакой там разницы не заметил. Единственное, что может быть, более грубо начинает мотор работать, потому что некое потребление идет моментом за счет того, что ну, кондей сам потребляет. Компрессор, точнее. Сейчас мы выехали на кольцевую дорогу, чтобы проверить не вот эти вот режимы городские и стояние в пробках или там по дворам езды, а ну, в нормальном как бы дорожном режиме трассовом, можно сказать. Ну, изменений тоже никаких я не вижу. Хуже точно не стало от того, что было. На малых оборотах вот эти как бы то, что просили, тачки, их просто нету в принципе колебаний, как таковых. Заливал на днях еще весты на роботе. Там тоже никаких проблем я не заметил. То есть все четко ровно работает. Тактильно ничего нет. Не ощущается тактильно. Ну, ничего нет Да, там сейчас теперь как бы при малых колебаниях педали на малых оборотах момент медленно растет. Но если вы продавливаете педальку, он такой по экспоненте, так сразу как в горку начинает идти. И рост нормальный. Ну, это, опять же, при запросе момента там свыше 40% где-то вот так вот. Там резко начинается э, прибавка вот этой скорости э, роста момента. Ну, не знаю, сейчас вот прокатились. Э, сейчас опять по поедем, наверное, там, в, в, ну, опять же, ко мне поедем. В пробок, я не знаю, будет-не будет, но в городском режиме, я думаю, что еще сейчас сниму, посмотрите. Не знаю, визуально я ничего и... А, Тактильно я ничего не ощущаю, как бы, никаких дискомфорта нету вообще. Чёрт. Ну, в принципе, как бы и до этого было нормально. Ну, но вот Женя как бы вообще не жаловался. Мы как бы я вообще рад, доволен. Есть, все устраивает. Проблем не было никаких. Ну, раз просит сделать так, я сделал, как хотят владельцы. Сейчас мы выкатываем опять же все эти режимы. Посмотрим, как будет. Тестову еще ребятам другим залью. Плюс на место спорт еще надо испытать э, прошивочку. Ребята, не знаю, Женя, фу, Леха, может быть заедет. На днях он все пытается, у него там куча работы. И попробуем еще на спорте это сделать. Сейчас потолкаемся чуть дальше. Я сниму уже в пробочном таком режиме. Ну вот на таком пробочном режиме, как бы. Плавник, все. Я могу, конечно, еще момент убавить, блин, но если я сильно убавлю момент, она просто тянуть. Не момент даже, а вот этот рост момента, она просто тянуть перестанет и все, блин. Будет и, как. Будет, э, ну, будет как на Ишаке блин, на старом, блин. То же самое будет приблизительно. Так что не знаю, блин, э, сделать, ну, это как на стандартной прошивке. Она не тянет, ни хрена. Начинает вот этот вот скачки, вот эти вот прыжки и колебания. Здесь как бы совсем прямо, я не знаю, можно, конечно, там прям подладить как-то. Но каждый ездит по-разному, и на всех реально не угодишь. Кому-то нормально, кому-то вот это неправильно там начинается. А можно ли сделать так, чтобы она прям тубасила сразу, коснулся педали, и она как прям срывалась и в прокрут, Да, можно, только в городе не сможете на этом ездить никак. То есть это, ну, дичайше будет неудобным. Сейчас вот еще прокатимся, я сниму. Ну, вот как бы катимся. Ну, блин, стрелка уже, все. Ну, здесь сейчас пробы конечно, нет особо на этот день. И... Ну, в принципе, я не, не ощущаю ничего. Накатом едет нормально, тормозит мотором нормально Тычков никаких явных нету ну на камеру конечно не передать надо смотреть сейчас может быть день там встрянем но проблем не вижу никаких ну вот мы тут не в пробке но как бы движуха такая на площади плотная относительно ну как плотная тут пешеходники всякой дребедень все ровненько это при том что у нас кондей включен плавно трогается Не знаю, все нормально ну, попробуем поиспытать еще на других машинах, может там какие-то стили езды у других, другие ну вполне реально, у каждый по-своему ездит, может там в автошколах так учили, непонятно как а то есть там многие накатом любят катиться на нейтралочке, типа экономия топлива и все такое, по факту это наоборот не экономия, а только затраты, потому что если вы Едете, тормозите мотором, у вас отключается топливоподача, ну, в режиме ПХХ, принудительного холостого хода. Если вы нейтралку включаете, то у вас холостой ход и идет потребление, как таковое топливо. Ну, я не знаю, кто там учит так вот ездить в автошколах, но есть такие личности, которые именно так катаются. Попробуем, зальем другим владельцам, посмотрим, что будет у них. Ну и будет видно. На роботы у нас же опять испытывает Виктор э, в Минске. Он, я ему скидываю, он сразу заливает, и пробует все это дело. Там вообще проблем никаких не было. Вчера катали, э, все ровненько, прям ровнее, чем даже, по-моему, надо. Больше, больше, чем хочется. Да, да, да. Казалось, что ждали одного, а получили совершенно другое. Ну и накатом она катится тоже на холостом ходу вообще без всяких проблем, катились все как бы ровненько и нормально. Не знаю, у кого там какие-то тычки появляются, я не понимаю просто о чем речь, надо конкретно с этими людьми прокатиться и посмотреть как у них будет все это дело. все ровно. Ладненько, так что будем дальше испытывать, не забывайте ходить под видео на драйв контакт группы, там вся движуха у меня идет в основном на ВКонтакте, на Драйве Такси. Ну, и не забываем подписываться, ставить колокольчики и все остальное. Ну, и ждите новых видосов.